Собрать подпись под петицией. Круто! А, Это, сука, оценит мои усилия. Думаю, дерьмо не разгребется, само собой. Готов? А -а -а. А -а -а. Да, да, вперед! Вы не могли бы подписать мою петицию? А -а -а. Вы не могли бы петицию подписать? А -а -а. Нет. Ну, не могли б... а. Такие, Что? Вы не могли бы подписать мою петицию? А. Не могу... Вы не могли бы петицию подписать? А. Нет. Блин. Ты подпишешь петицию или я? Да. А. Петицию вы подписать ну, не могли бы? Да. Yes, sir.